Всем Макс Риск, от у нас брал Stars, и мы сегодня продолжаем. Возможно, сегодня буду подарок а делать, не вижу особую акцию. Стрить. Уже даже не вижу. Раньше продавали за 700, теперь продают за 629. Два акция. Ой, Опять разлагает они круто брал просто с меня все это так и подарки варили нужно заходить каждый день чтобы, чтобы убить себе хорошим вот я захожу сразу логатую прекрасно пятерочку вот ладно все же уже закончилось о да кстати праздничный день 13 ретро брок скин Основной Но нас новый скин рептого а, мне представь, говорят, купи особые акции <laughs> на 20% больше кристаллов. Стало праздники. У нас тоже, кстати, есть маленький, можно пообщаться. Ой, ой, лагает. Попередить, чтобы покупку подожить. Я ж ничего не делал Э, мне уже Браво Старт хочу, хочу, чтобы... сразу, хочешь, я вышли куплю сразу захочешь, сразу покупай Или походи Эй, Браво Дай шанс выйти Дай шаги хоть хотел постреть. Вот, блин Давай Давай, давай. Что ж так да? Ой, ё-моё Так, убрать Ставь лайк, если у себя куда то в жизни и лагало. Убрал ставь понял, не Ура, а поня, поня, хотите. Все, значит, у нас ну, скина... нам как я понимаю. Она ну хочешь попробовать. А на кого на Бар или на Брока. Брок. Кто за Брок? Брок. Т-д-д. Там у нас снова скинули. Сейчас найдем Брока. Если вообще я смогу его найти. Надо было, наверное, заничь... Заничка, наверное. Ну тут не какие-то пули. Ну попробуем. Где-то кражу просто. Это просто браузер сказал, иди кражу квестов. Не я. Просто нажал вот, и все. Ну пошли. Вроде бы как-то по-обычному. О, тоже красиво, да? Апхау, не? Блин, ловушка. Ай, блин, друзья, лагаю точно. Ай, лагаю реально, сокрушили. Аж я так не могу сделать, ничего не могу. Растворс просто не позволяет мне ничего делать. Димон, а как-то как... Ну как больше... Ну сейчас затащим как-то. все как-то ближним ближнем боя. <свист> как немцы надо, наступаем наконец-то мы хоть и таком на да? раз в жизни <свист> куда блин идешь а последним прям не говорит там мы видов Будет воровать нас, по мне. Тож вы проиграли, только понимаю. Прямо <рик> камни видит. Давай давай сейчас. На. No. Если поймет у вот нас ван. Да, понял, все, же молодцы поместил. Вот 8 кубков, вот уже 52. И плей Давайте поменьше кубки набирать, потому что у нас тут друзья, которые. Барличек София уж да обогнал нас всю же. <laughs> стой, барличек, стой, подожди. Да, нужно еще квесты. Так не будет два раза сильнее, тяжелее, не пор. Окей, динамайк тогда. Ну, что поделать? Хотел легко взять, ну у нас браупаз, нужно понять браупаз, а нет времени, поэтому придется как так вот. То и то выполнять. А что хотим нельзя? Ну придется побеждать. Ой, это я случайность. ничего два левничка. захватом территорию бахка Потом бабахка давай ой ой ой ой ой, -ой. <связать> макс Рисал у меня с подарок ой это блин куда вы подарок несете тоже подарок от не носит. Ха, молодцы, молодцы. С подарки близко. Оля коваясь, ой блин, тяжелее, тяжелее все же. А, тут ловушка. Я прям чувствовал слушайте. Тут нового персонаж качнул, ты кстати той камеры. Явно этот персонаж проиграет, потому что это новое. Как научиться, может так а? и на зайдет сюда посчитать все нужно блин ну ты думал головой близко нет тот удивился нож бром надо нравится ну пацан ну не делает это за мной чего ай ну вы ну что с мышка, блин, поворот ворот поворот все идем так от не скучно эй, вы ну бы наши напарники я просто тут кофе поэтому тут так Ладно, как хотите на бы динамайка этот эм, как на кто я динамайк да не может быть вот этот ел бессмысленно сейчас здесь ел все виноват забираем забирай меня наверное просто бомбаншает ну трус нет, ты бы выиграть я тебя было бы больше хп ну достану справляйся наивник нет, нет никогда не сработает все 2 на давание честно что нравится прыгать они играют да я понял тогда ну, смотреть другие игры думаю на наши прыжок может с другого персонажа здесь реально. За Джейда. Ну, там. Проиграйте в жизни. Желаем такого же. 6 проиграй. Ой. Контент делать, да? Или конец нам жизни. Выбор только ба. У нас. Что ж такое, блин? Какого черта-то жизни? Блин, чё ты понимаешь? Что мне мало денег. Понимаю. Надо, мышкой. Стрелять научись, блин. Ай блин. Ну, ладно. Если не денег, то проиграет. Такая предмета. так колода вот и все просто награем вот и все два Побудьте вы, у нас весело а вы тоже я да А вот давай. Нам балуются, а я вам ч Как конфетку любите? Можно еще сеять, а кирды будет. А Потом проснуться Макс Риск. Непонятно что было. Поэтому не играйте в Бравл Старс, так не так уж новый играйте. Только на одну катку все закончили, потом сразу едет играть. Edge waves. Uh, в общем, Edge Waves на моих пока что. Там возможно мы друзья тоже. Там, том, Том, Говорячь Том, там, два я тоже снимаю, Макс Риз канал. Распишем поиск Макс Риск. Всем удачи, пока.